Вот репортаж. заселение и первую порцию туда закидывать. Так, а потом закрывать зачем? Ну да. Ее не обязательно прям полностью закрывать, тихонечко прикрыть ее, чтобы и первую кучу бинком немножко, чтобы они осели. Потом вторую хлопь туда. Вот. Закрылась, да? Не надо их закрывать. Угу, угу. Ты вот этих дымни? Да но вот. попробовать. Опять их стряхнуть? Да, да ну, мне кажется, я вижу. Нет, мне кажется. Вот этих ставь сюда прямо на крышку, да? Нет, нет, нет, вот на эту ставь. Вот, все, они сейчас пойдут. Здесь матка там, они сейчас пойдут. Все, все, все, оставь ее. Эти крышки не держатся. Ты ее на Так, надо вставлять рамочки Да, тихонечко димы Ой, блин, не то есть Вот лежит. Да-да, немножко их сдымни, чтобы они осаждались. Этих тоже по кругу. Да-давай-давай-давай, -давай -давай. сейчас их, их надо это... Копки подняли, уже. Они так... Ну, открутить эту решетку? Они что-нибудь будут... Было... -то они только не идут. Они, конечно, вяленькие. Я так, кормушку... Ряда? Нет, надо... Это корма, да? Да. Да. А, здесь сколько? Ну вот как он говорил, кружка. Град. Кружка большая. меда и кружка. Зеленая наша большая. Что? Нет, нет, обычная прозрачненькая такая. Надо их это, из-под холстика немножко убрать. Так, меня... дырочка, вот. Да, да, вот ее надо на эту. Только чтобы не подавить их. Может быть подальше, потому что здесь... Ты их даст, тихонечко убирать. Не, он вентиляцию тут устраивает. Тань, дымни немножко, чтобы они тут осели. Вот тут вот. Угу. Давай, тут скоро сяду. Ставь, ставь, ставь. Угу. Ну, коричка... Так, заливаем. -у -у. И... Да, это не страшно. Сейчас не дня. Главное прикорм. А где припекор? Пол вылетим пока, если что. А чё? а, они как? А как они доставать будут? Они вот там должны пролезать. Через ту дырочку. и. Так, непонятно. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. По-моему, они... Итак, mm -hmm. по-моему, матка там где-то. Потому что они как-то переход у нас как на это да вот можно сейчас на эту остатки лимон ну, вынимать скорость ну, ничего тут ну конкретный рой конечно Давайте вверх, да не сюда, вверх. Смотри матку, если увидишь. Блин, я откручу решетку, а вот туда вот. Матка, скорее всего, где-то здесь. Да, потому что... Там да прижал наверное. И... Блин, да мне ее не поднять, еще фанеренную. Да, надо снимать. Ну, что mm -hmm. Они что вот, вот сюда все мясо, Там, Вот, вот, вот видишь, длиннее, ползать, толкайте ее и звери. Бери ее прям двумя пальцами. Я да, боюсь да. ее раздавить. Не-не, не бойся. Не-не-не, вот вон она, ползет, вот ползет, вот. А? Вс, сейчас они пойдут за ней. Давайте, ребятки. все, все, они уже побежали. Да, мы с вами так Тань, молодец молодец, Стань, я вообще. Я уже однажды видела его. Ну что? -то. тормоз полезли, Дим, ты закрывай а ну, тут не Там техника... А, ну их должно быть нормально внутри. Так, почему? Да. Пока он ушел, все, все. Чего выползал? <связывая> Кто-нибудь дежурчик, чтобы гладко не это. Не уползал. <связывая> Ах, мне пчела внутри. Может открыть вообще это стекло? Нет, Все нет. равно они там летать будут. В этом. Через щельцы. Ну чтобы.. Ой, блин, они как куда-то. Зачем же вы туда? Нали еще больше а, Дима? Мало. Нали еще больше. И он криво еще стоит. Да, Дим, на. Поэтому они там вон. Чего а?